Телескопичка пополам от рыбы на ногу. Ребят, вы такого не видели. Я думал, что-то сломал, нахуй, другое это удочка. Так это сброс. Короче, ребята, ручку на спиннинге оторвал. Вот этот шплинт вылетел. Заебись, топор догадались взять. Караедов доставали. Я, наверное, поэтому сказал. Что... Так, ребята, вот так производим ремонт. Здесь ослабить надо. посильней. Так, ослабливайте. Особенно, когда изя ловите, берите запасные катушки. Они вам пригодятся. я уже два больших до да, поймал так сейчас где-то пор дай-ка я разок ступну в катушку вот в ручку блять так все спасибо все ребята Блять, ну у тебя там, Жень, чубаковое место. Охуенное. А ч у тебя такое это расстояние маленькое? Ты специально сделал леску так короткую? Да, прям будет изумительно. Ну и на колокольчике тоже пизда-то будет. Вот здесь ребятишки у нас поклевка. Слабая какая-то, наверное, это. Ершовая. Нет, Ерш как-то быстрее вот так. А здесь Чебаковая скорее всего пригубил. Угу. Хуй. Хуя. Вот это охуевшая удочка. Снимает нахуй. Ну да это что? Хуяксад. Хуя Не-не-не. Надо пробовать. у меня дергает Фуэл. колокольчик ты у меня дернул Жень, Жень, Жень Жень, Жень, Жень, Жень. Прям охуенно дженджин Идет дженджин то давай дженджин дженджин гнется, Жень, дженджин еб... А, она у тебя такая слабая? Я думаю, что она у тебя так сильно гнется, колечко. Давай я сюда зайду. Если в что... Что у нас там? Хуй. Не идет. Тихо-тихо-тихо. Жень-жень-жень. Жень-жень-жень. Стой-стой-стой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, стоп. Красавчик-красавчик. Стоять. Ну, блять, ты меня обошел, что ли? На фидер, блядь, только закинул. Ну, около килограмма ребятня? Ой, ой, ой. Ну, здесь какой-то гондон слабый. Идя Чебачок, ребята. Здесь что-то у меня, ребятки, колокольчик подергивало. Непонятно. Евгений сейчас езя вытащил до килограмма. А может и килограммовый, хуй его знает. Речка Чертала, Томская область, в районе иглов. баный пескарь. Нихуя он выкручивается. Просто крутит. Вокруг крючка. Давай иди к своему карифану вершу. А рш у нас где? Здесь где-то был. Вот. Ерш. Так, чебак начинает долбить возле берега. Он, сука, плотва прямо вот. На ступеньке этой. Вот так даже просто поплавок лежит возле берега вот так вот. И ловится нахуй. Прям вообще охуенно. Так, вот сюда попробовать. Вот так сделать на но... уска лежит. Скорее чебак залезет. такое место. Выход с речки. А? Кракозябр попался. Не идет. Ага. Сейчас посмотрим. Приехал, бля, смотрю, малька. Mm. Я за полтора часа, блядь, семь штук, блядь. Все двушка. Изи. Ага. -а. Блять, сука, он, сошел. Да, Занялась так штука, блядь, а он плюет, блядь. Uh -huh. в воду уже Ну и он... uh -huh. Короче, из вот этих всех ностей пять штук сработало. И из пяти, нахуй, я всего двух поймал. Uh -huh. Потом как идет клином нахуй. Вот винозавр. Кобру чуть не попался сам. Не, я не дернул. Это она так дернулось. Я пока камеру включаю. Проебал поклевку, походу. Хули, пока камера нажать. Да здесь крупняк-то сильно не ожидается бачок только так. Так, mm -hmm. поплавок что-то встал Я, да? Не, идт что-то. Чебачок, ж. Ебать, какой он. Давай его, наверное, одену сейчас. На вон ту хуйню. Уже пошел клевать. Видел же, да? Как дербанул, блин Скорее всего, он сейчас здесь и будет долбить. Нихуя. Шеобразная колючка. Нихуя. Блять, солнце отсвечивает. Дергала нахуй. Ослабевает. Не, нихуя нету. Угу. Слабая поклевка просто была. Надо было выжидать. Понял? Эффективно хлеб сидит.